Всем привет, с вами World of Games И сегодня мы будем продолжать играть в The Dying Light Following В прошлый раз мы выполнили парочку просьб Рахита И теперь он сказал нам поговорить с кладовщиком О, кладовщик Сидорович Сидорович из Сталкера Здравствуй, здравствуй, кладовщик А, так ты новый разведчик, Рахим говорил по радио Да, это я, меня зовут Крейн я не собираюсь напрягаться и запоминать твое имя. Сперва проживи пару деньков. Вот это тебе. О, нихера палочку дал. Биту лучше дал. Кстати, в башне ходят слухи, что ты очередной халявщик. Пришел за едой и антизином. Иначе говоря, тебя тут не слишком-то и жалуют. Но не вини их. Когда ты в изоляции, легко стать параноиком. А если кто-то еще и блокирует связь с внешним миром, атмосфера подозрительности только усугубляется. Целый город, а на помощь звать некого. Одна надежда на себя. На меня надейтесь всех пару. Но стоит тебе произнести мне или А, принести мне или спайку парочку грузов и сразу увидишь, как людям изменят о тебе мнение. Переломный момент, мать его. Я это учту. чем нибудь еще, а то я спешу. Хочешь заработать популярность, попробуй помогать людям. Окажешь им пару услуг и сразу подтянутся. Олосо, Олосо. Может бабу найдешь, чтобы не скучать по ночам, а, шутник сука. Так, дали водяную трубу взять. Кладовщик. так, он дает вещи нам, отмычки, ништяки. Так, ножка стола. Все. Журнал боевых действий. А, сперли. Сперли типа журнал боевых вещей. А? Действуй. А ты чё хер лохматый? Ну блядь. Так, ладно, получите укол антизина у доктора Зеры. А чё, я смысле ухожу отсюда? Всё? Нормально, всё. На улицу, па! Куда собрался? Куда я пойду? Эй, эй, эй, парень. Ладно, новичок, береги себя, нас и так уже слишком мало. А, свет. Свет, собака. Так, ну ништяк. На улицу мы вышли. Получите укол антизина. Не вернуться никогда. Слушай, новичок, доктор Зеры сидит там где-то. Выйдешь из башни, поверни налево, иди строго на них, Там увидишь. Хорошо, хорошо, Крейн, просто иди вперед. Нет времени глазеть по сторонам. Угу. Такс. Забраться повыше, осмотреться. Так. Ну чё, помчали чё? Помпочки. А, тут зомбаки, а как? на шару просто пробежать вперед <смех> суки Сейчас возьму пуху по сильнее буду вас дубинкой трассы так ладно чё помчали Я так приземлился. О, там какой-то ящик можно взять. А -а -а. На кой я сюда пустился? Что происходит вообще? Ёлка. Мне нужно вниз. А, вот так. Нужно пробраться вниз. Батареечки. что-то. Сказывать здания хорошо. Так, со а мне нужно к ним. А как мне к ним попасть? Круто. Что, опять туда идти? Да ну. Брось. Туда. Я не хочу туда. Вот тут какие-то миштики лежат. Ага. Опа. Опа. Ладно, замечательно, а как мне к ним попасть? Пробежать взять просто. А ну-ка, давайте поведем зомбаков попробуем. На, сука, на, сука, на, на. О -о -о -о. Уходим. Так, непонятно, а как не... Конечно, надо как-то к ним попасть. А у них везде загорожено. Ну да, и не перепрыгнуть никак. А, вот так вот, наверное, можно. Опа! Нихера. Давай выше. И выше, и выше, и выше. Ну, ч ты возьми, заберись за выступ просто. О, идиотизм. Я же говорил насчет этого паркура, что он мне не особо нравится. Да. Эй, не пускают. Так, хорошо, блин. Надо же к ним как-то прыгнуть, наверное. Ага. то есть. Газовая трубка. Замечательно. Здесь, с гвоздями. Так, я запрыгнуть по идее тут тоже. О, да. Так, в безопасной зоне. Да, вы когда-нибудь водили металлом по металлу? У вас с хуярили так? Братан. Так, ладно. Откройте. Доктор, есть кто живой? Камден, ты слышишь, Камден, черт побери. О, Морган Фримен, мне нужен укол вакцины. Что? Нет, супрессанта, называется антизин, подавляет симптомы. Так, присядьте. Си даун, приси даун. Антизин отдаляет неизбежное, это все, что удалось в ВГМ. Неизбежное Лекарство что, нет? Это что-то вроде бешенства, сейчас лекарства нет, но видишь ли, я провожу опыты как с антизином, так и с зараженными тканями. Лекарство, возможно, определенно. Угу. Правда, вы действительно можете его получить? Вполне, с помощью доктора Камдена. И куда я задевал инжектор? Камден, кто это? Мой коллега, он застрял в секторе 0. Ну, когда была первая вспышка. Мы общаемся с ним по радио. Но если связь была лучше, то и прогресс бы шел быстрее. Если бы мои ранние опыты принесли результат, я вводил рекомбинирован... Пфф, рекомбинантные формы вируса в куски мяса и разбрасывал их по городу. Рекомбинированные. Я рассчитывал, что мутанты будут съедать мясо, а я бы фиксировал результаты. Но они не ели. Не было результатов. Жаль, что я гробил на это столько времени. Так что держать антиэзин про запас сейчас нет смысла. Ладно, я значит занят, а теперь ступай. Что же я делал? Что нанесет какую-то дичь? Классно, укол получили, дальше что? Посмотрел меня и сделал укол. Отлично, это может тебе ненадолго, и это неплохо. Я знаю, если привык посылать тебя туда-туда, то, то сюда. О, классики. Эй, эй, эй, эй. Иди поговори со Спайком. Он недалеко от трейлера Зерри. У него есть для тебя задание. Получено очко навыков. В магазинах и у появились новые товары. Замечательно. О, Спайк. Спайк. Зовут как пса какого-то. Спайк я Крейн. Как раз не хватало. Очередной чайник. Ладно, слушай, и запоминай. Есть два типа грузов. В одних еда, предметы первой помощи, снаряжение, там все такое. Ну и рожи у тебя, спайк. В других только антизин. В ГМ отправляет односторонний видеосигнал и дает знать, куда, когда будет груз. Проблема в том, что грузы с антизином забирают боевики Раиса. А без антизина нам всем хана. Раис и его банда работают только днем. Выйти ночью означает почти верную смерть. Но следующие два груза с антизином сбросит сегодня на закате, и Брекин намерен их забрать. Возможно, это наш единственный шанс. Какова моя роль? Ну я уже говорил, ночная вылазка это почти самоубийство. Было бы без почти, если бы я полтора месяца не устраивал безопасные зоны и ловушки. Брекин и его люди будут сегодня в безопасности. Если ты сходишь туда и активируешь ловушки, вот твоя роль. Что это за ловушки и как их активировать? Увидишь, я буду вести тебя. Помни одно: без этих ловушек Брекин до утра не доживет. А если он не принесет антизин, нам всем крышка. Угу. Прежде чем туда идти, возьми несколько взрыв пакетов. Сам сделал. Если что, они напоминают комнату... а, взрыв пакеты для отвлекающего маневра. Класс. 5. Для смены оружия удерживайте тап или смена снаряжения удерживайте или нажмите единичку. Почему я не могу взять гаечный ключ? Я хочу гаечный ключ. Подготовьте ловушки для миссии Брейкина. Угу. Мародерство, ключ к выживанию. Досквите трупы, сундуки, брошенные машины, предметы мебели и даже мусорные баки. Детали сборки, оружие и деньги. Чувство выживания поможет вам найти добычу. Ищите на местности огромные запертые сундуки, оставленные другими выжившими. Обычно они находятся на крышах недосягаемости зомби. И содержат оружие и прочие ценные вещи. Классно сундуки а вот зачем на отмычки наверное, сундуки эти скрывать надо будет такс, Не, ну. такс ладно подготовьте ловушку для миссии брейкина оля тварь <laughs> мудак такс. так а у нас какой то навык подождите инвентарь чертежи навыки навыки у вас есть неиспользованная очка навыка. Чтобы использовать очки, выберите дерево навыков. Классно. Держите. Окей. Так, уровень 2 очки. Вот он, подсказка. Так. Э, необходимый уровень выжимаемости 2. Вот имеем. Узнайте, как создавать основные предметы, необходимые для выживания. Отмычки, взрыв-пакеты, простые сюрикены и коктейли молотого. Хотите использовать этот навык? Конечно, хотим. А, и по мере прохождения будет открываться и будет как сетка качаться, да? Хорошо вы получили сборку отмечки нет туда мне не надо Мы нашли чертеж чтобы его использовать вы выучили сборку предмета сюрикены выучили Сборку предмета Кили Молотова так ладно бежим о мусор как там что говорят лежит о да лежит металлические детали лежат металлические детали классно побежали так вот машина Начало машина. Открой капот, подсоедини батарею. Это активирует ловушку. Готово. Готово. Шеф, это Джейд. Кто сейчас снаружи? Срочно нужна помощь. Я снаружи по заданию Спайка. Ты ведь Крейн? Да, слушай. Один из наших пытался подготовить безопасное место для миссии Брекена. Он на площадке возле Вефы и Мирмора, Его окружили зомби. Нужна помощь. Без меня ничего не могут, ладно, скажу. Так. Палочка, гвоздями. палочка, гвоздиами. Ну, поголые... не достает. Так, ладночка. Побежали паркурить. Выручим типа. Заработаем много славы. О, можно замбака убить, наверное. Так, нету. нет что то очень много зомбаков, на самом деле, и они везде-везде прям. Надо пойти какого-нибудь зомбака убить. А, не, у вас тут много, сами убиваетесь. Так. Оу, оу, воу воу воу Воу-воу-воу-воу! Косяк. На На, тварь! На, пожопите Тебе, на, по по жопе, по морде все, на, сука. Вот я устал. А-а-а! собака! А-а-а! На, сука! Вс? Ух ты ж, твари. Ааа! -а -а! Держать, а, держать а Держать, держать, держать, держать, держать! А, нахуй тебя, тварь! Откуда вы вообще появились? Уже меня была, сука, тут. На тварь! На, сука! Сейчас троиху работаем! Ну-ка! Ну-ка, сука! Иди сюда! На, падла! На, сука! Оружие несправно! Так, давай эту. Давай, сюда, иди, тварь! На, на, сука! На. Под очком! Так, Еще, еще кто? Вс? Бей еще На! еще На! В жопу эту палку тебе засуну сейчас. Мразь. Во, ништяк. Блин. Фигареты. А вот курить в постапокалиптическое время, наверное, не лучшая затея. Он, наверное, поэтому... Во-во-во, алкаши! Короче, все зомбаки-алкаши-курильщики. Они, соответственно, из-за этого зомбаками-то и стали. Убежать не смогли. Хорошо, хоть мы не курим. Наверное. Так, а сигареты, наверное, продавать можно будет. Так. У меня там какое-то оружие неисправное, Надо его выкинуть нахрен. Вот, прочность. Бросить. Ножка стола целая. В трубу бросить. Так, осталась ножка стола и лубная труба. Давай ножка стола. Так вот смотришь, вроде один зомбак. Знаешь, бить их тут. оказывается.. Ой, зря упал. Ага, не один михера. Ч ⁇ механические детали? Давай, твой, давай, давай. Ага, ага. О, 17 баксов. Хорошо. По нынешнему курсу я сейчас нашел, у него не херовенькие бабки. Прошу заметить. Если 10 долларов, это 700 рублей. Касик. Чисто касик. Касик зомбака. О, бля, тварь, вылазил. Бить, бить, суку, бить. Уничтожили, просто уничтожили. Так, надо перестать... О, еще касик. Вообще замечательно. 5. Так, походу бомж какой-то был. Так, у меня закончилось оружие. Осталась одна труба, это тут полубитая уже. Так, да. есть какие ништяки? А, вон там дверь есть. Пойдемте, зайдемте. Так, залезть. Пожалуй, как-нибудь вот так. Да не, залезть. Что началось? Вот. Замечательно. Заходим. Ну, конечно. Пока один. Два, да? Давайте, двух. Стрелять. Стрелять. двух. Сука! Давай! Не, ну если бы меня так по голове кто-то зарядил, я бы, наверное, уже точно отъехал. Сдохни. Раз, раз, раз. сука. Ля, не хоть О, еще и эти, конечно. Блять. Так, и трубе моей, короче, уже хана. Надо, короче, теряться от них. Не рассчитал на свою силу. А! Да я полез. Давай, давай, давай наверх. Так. Обидно, надо найти какое-нибудь оружие себе. Что у меня уже труба подсогнулась. Опа. Пахлова. Давайте, конечно, покушаем. О, гля! Нормально, что съел 10 здоровья восполнил, походу. Так. Да. Пахлава. Ел пахлаву. Это вообще как вкусно. Ну-ка, открывайся, тварь, гвозди. Классно. все ничего не открывается больше. Печально, блин, мне надо какой-нибудь. Вот так. Все руки прочесал О, хля, какая хрень. Нечестно. О -о, -о, о о замечательно. Бабок нашли. Класс, куда попал? Чуть холодильник сейчас. Может, еда будет. Да, еще халва. Вот халва вкусно. Еще здоровье установили, пять здоровья. Не, лучше тогда пахлава Пахлава побольше дает здоровье. Это магазин, тут должно быть много всяких ништяков. Где ништяки? Где мои ништяки? Сука. А, мусор-то он есть еще. Так, а так не получается, да? Блин, давай. Печевочка. Печевка это веревка. Опа, ну нихера себе я пришел. Так, интересно, поломанная труба сможет их завалить? Давай. Давай! Чего ты? Давай, сюда. А, Встаем, давай, встаем. И ложимся опять. И так еще. Опа, сигаретки. Ооо, ну началось. Я сейчас этим кустом трубы их всех тут поперевалю, что ли? А? Ну, на мой оружие, типа, о... меньше урона, наверное, или как? Сука, их что-то очень много уже. Это вы перебарщиваете, ребята. уже. Ну, хотя бы не идут никуда. На, тварь! Сука! А -а -а! Суки идут. <связать> да все, короче, я это не вывожу уже, походу. А -а -а. Надо текать. Во, 100 баксов, вообще. Блеск, просто. Да я понимаю, что не исправно, Что могу сделать с этим? Сука, и они вот прям так вот со всех сторон прям козлы латентные. Ой. Еще ничего нету, блин. Так, а тут я был уже? Ну, да, я тут был. Надо как-то, короче... А, я же с этой крыши как раз и свалился. Будь она неладна. Опять та же тема. То, короче, я понял, на эту крышу вообще лезть нехер. Побежали через дворы лучше. Да жесть какая-то. А -а -а. О. А, стоп, пулики. Мне же надо там будет... Помочь от зомбаков отбиваться. А как я буду со своей трубой неисправно? Не, надо знать, что-то найти. Ну-ка. На-ка. Да ни хера себе тут бабок лежит. Полва, еще. Оп, хорошо, 66. Так, кого? Пусто. Так отдайте мне какое-нибудь оружие. Машина убийца, мне убивать надо. Ага. Бу -бу -бу -бу. Так, ну радует, что тут зомбаков поменьше. достало стало, Есть где развернуться. Так. Во. такс так, -с так, -с так, -с так, -с так, -с так, -с. Ну, зомбаков нету. Сейчас придут, я пока только расслаблюсь или не придут сразу же. Я их знаю. Удерживайте для ремонта. Блин. А ну, может, я его отремонтировать могу как-то? Ну какая? А, он его чинит. Его починить можно. А чем он его? А, он, наверное, каким-то. Пахлава. Вот еще пахлава. Вкусно и питательно. Выбираем пахлаву. Так. О. Еще 80 баксиков. Так, а мне туда. А тут их раз, два, три, четыре. Четыре штуки. Не-не-не-не, не, ребят. Вы тут как-нибудь сами. Блин, один хер туда идти. О. Все понятно, все понятно. Так, перепрыгиваем. Да нихера себе их тут. Ладно, давайте на шару, чел а -а -а -а. Бежать! Пляемся. Перепрыгиваем. Отлично. Я на месте, мутанты тоже. Ага, вот они, две сволочи. Вот тут и ножки стола сразу. Доска с гвоздями. Замечательно. Половится. Классно. Ножка стола. Давай сюда. Иди. Сюда. В голову давай. На. На голову. Все А, все. Нет. Еще на. Ну, давай. На. Не, не вздыхает. Там уже открытый перелом должен быть. Вот да ты посмотри, какая тварь. А, нет, дохла, да? Да. О, 50 баксов. На мажора напали. Ну, давай теперь тебя. Давай. А, собака. А, сука. А. А. а, сбежать, сука. Бежать, кому говорят. Алкоголь. Так, а у нас там что-то... Вот она у нас, половица имеется. На, стучится. Кто стучится в постапокалиптическом мире? О, парень, на тебе херовая я смотрю. Ну давай. А-а-а. А, нас, по это, нас, нас. Это. Что что ли? Помер. Газовая труба. Выбора не было, он уже не человек. Теперь бегом. Журнал боевых событий. Тоже какой-то. Так, ну вроде замечательно. Инвентарь заполнен. Так, надо почистить инвентарь. Значит, что у нас имеется? Используется 24 урона. Прочность. Так, надо выкинуть доску с гвоздями. Вот эту. Ножку стола. Тоже можно выкинуть. Газовая труба, 4 сигареты, 2 алкоголя. Так, чертежи. может, что-нибудь уже могу сделать? Циркулярная смерть. Не хватает. Не хватает. Крошитель. На прошитель нужен клинок шокер не хватает, аптечка не хватает отмычки могу сделать, взрыв пакеты, коктейли молотого могу сделать, замечательно, давайте сделаем коктейль молотого. ой, это же с коктейлей можно прям прям прям вообще хорошо сюда будет так, подожди, он же моргал все, не моргает? опять обманули включите питание все осветили безопасную зону, все в огнях. Вот щет. Оу, щет. Турнички. ЗОЖ. Миша Малаши. Порт турнички. Oh. Так, доберитесь до крыши здания и свяжитесь в ВГМ. Куда надо? Угу. Опять через зомбаков. Так, все понятно, ладно, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья, продолжим в следующий раз, это был канал World of Game, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем удачи, пока!